Здравствуй, доктор. Ты многое повидал и многое сделал. Всего не так. Ты нарушил главные законы Повелителей Времени. Ты предатель Галифрея! Но я же помогал Вселенным. Я спасал их. Я делал все лучше и лучше. Ты выбрал себе неправильные воплощения. Ты ребенок. И твои спутники тоже дети. Пусть пройдется с друзьями. Последний раз по коридорам академии. Ты слаб. Ты никому не нужен.